Я про чека <свист> Какой, сука, прелестный тайминг. Великолепный просто. Что-то мид. Мид слышно. Мид. <свист> <свист> У него только хаешки через дым прошли. те последний. О, а кто там в тоннеле надо? Ч ⁇ он хочет быть и к нам? Да я в глазок посмотрю, кто там. Если он не из Арифлейм, то я пущу его. Что он делает? Обходит. сейвит, Целая минута. А делают такие скин перчатки на Это время можно просмотреть два раза все мои зеленые шутки на канале. нам под дверь срал что ли? Welcome to London Альфа-Альфа, я на месте. Гусь в траве. Как слышно, повторяю, бульон упал в борщ. А, это, это режим королевской битвы. Прием, прием, прием, я нашел патроны, пишу прием. База, база, я нигде не могу найти пистолет, база. Алё. Пш, пш, база. И дальше начинается. Пш, База, Никого нет пистолета, да? Пш. Ладно, я сам себе закажу пистолет. Не надо патроны, не надо. Я нашел. потратив на себя. Трачу. Купи себе. А, полетел там. О, вот и мой P250 МКРЛФКРБР штарлапа. <рёхот> Извините, 15-й флешбеки такое? до сих пор не дают мне спать подача. Какое сухал бэк, блядь, блядь, сука, бля, бля, бля, сука виби мне с ноги. Я заказал себе <рёхотворное> пистолет, тут пистолет в доме лежал, все такое <рёхотворное> <и> патроны. Ну бывает, мармон. Я херею, я хочу ударить себя по лицу. Чё, реально можешь себя ударить молотком-то? Ещё шорт. Не видно, какой-то жасткий. все в твоих руках. И сити, и сити один. Сити ласт. Всё, сити ласт. А что вы па не взял? Уходим. Спрыгнем. И влюбал я ему. Нифига. Сквозь топал сразу в хат попал. О, здесь что-то прикольный переход. Да, батерия, это ты. Я кого-то убил, слепым, да? Да, да. да. Здесь, здесь, здесь ты! Мне нравится твои. Ты насварила, да? Эбби! Я бы тут поставил показать скилл Мармока тут таких подбор. Зашел еще, дерну. Муки Муки Мы два аккаунта что ли? Чё? Ушку та та та та Красиво Ну давай уже У тебя после каждой игры все хуже и хуже Что ты делаешь? По своим херачит Может у меня улучшается? Может я настолько жёст? Может я офигенный? Во, во, да, надо смотреть с какой стороны посмотрим. 3-2-1, катка надел. Ты что, подтвердил ее сразу, что ли? Нет. Типа префайром, что ли, нет? Да, да. Он в сайт побежал. Друзья его пришли! Перфекто. Патронус. Перфекто, патронус ему влетели в Анус. Сайти, да, Слышу, бегаю. А, бегаю справа. А, Сад не умер. Да, он живос. Сука, а, не можешь сдохнуть, притворись хотя <så> бы. А, я последний. Понятно. Можешь, пойдешь? Могу. Подпусти поближе и борись. Борюсь, как в облах, тази тебя зашли. все стараются по хэтам попадать вон? Бля, он такой, ну нахер. ха ха Пять патронов, что делать? Попробуй выбросить Да подбери ты этот Юсп! У меня ч лапки тиранозавра. О! Смотрите, сыт. Ты опять в креп. Молодец. Ты в киберспорт не хочешь? Да нет, там хуже аплодирует. Бомбу я посеял перед боксом. Я не буду шифтить уже, конечно. Он должен быть где-то здесь. Где? демон в катарсисе зазирнился берем пакет и быстро ливаем на б это был фейк так тело он Сыгайся, не Вам все отлез по ногам вообще либо обосрался сейчас мини-мармок кому-то нужен Ха-ха, радил! Как сердюшка к этому пришел, мне интересно. Просто в то время же мало было фриков, решил не А сейчас их полно. Может А ведь прикол-то в том, что вроде фриком-то не считали. Ну да, ну как в время времени вот такого. Блин, у меня опять слетели скины. У меня слетели скины на пистолете и на ноже. Все, я подговорюсь. О, какой у меня теперь уникальный нож. У меня всю жизнь скины слетеют. Уникальные скины. Как них не поехавшие <смех> да, ехать да, а когда они падают, они обычные. Всё к чему я прикасаюсь, начинает боговать. Что у меня за судьба такая? Вот такая. А? У кого есть? <смех> способность такая. У меня. <смех> Правильно, ни у кого, только у меня есть. Чё? Как всё зависло? Я КС убил, походу. <смех> Идет дверь окно пеплянду с вырубой выходил интересно там вармуху за это вакбан не дали? Псс. извините зашел все если там использовали специальные скины так что мы должны да, быть конопатый лишь бы чтобы слить тиммейта, знаешь, чтобы да себе слить, ставить не... пидора нахуй, где твоя командная игра? это моя командная игра а а да знаешь, блин, своего... оставить все. отдать шашку, чтобы потом забрать три я тебе что, шашка нахуй или что? <свист> <свист> <свист> <свист> ну, смотри, что так долго ищет мираж по инферному. Ай так, не найдет катку до 5 минут, идем на фейс. <свист> Хотя навряд ли так ну, долго не будет искать. Вот примерно где-то сейчас уже должен... Бля. <свист> <свист> <свист> <свист> Вангу. Второй подобный момент сохранять что ли. Да. Обожги мне спину флэп, Я поэтому там... записаны, Я типа, да. обработал Я Есть что-то. Лопаты полетели. Я на... Во, во во убегает. Не убил. смысл Тогда он сам умер. Он Хоп, я то слетела катка нахуй нет был. тогда табэ -то инфа сотка надо всегда чекать про все-таки левша разум, под нет. левую под правую руку нет под, под левую руку получается. идеальный цука тайминг но мы все <с просрали Обжопу жопу тайминги Серьезно, я в оформил. Охуеть я мощный. Вот так вот. Кстати, гавера не слышно, если что. Может он думает, что он с нами О, сейчас нормально. А где Богдан? Я молчу просто. Где Богдан? А нет, А где Богдан, а нету? Ку-ку, Бота. Блаб вебка показал, как это вы. Я примерно представил. Знай меня, может Сидишь такой дочь, голый с хум в жопе, и такой, где? Кубок погнал. Купу, погнал. Хе, друзья, спасибо за просмотр. Не буду тянуть с концовкой, потому что меня там ждет метро исход. метро исход уже вышел. Так Что дальше, вы знаете. Рамочки, комменты, тайм-коды на моменты. Пока. Я думаю, вот кучу-чучуть. Вышел Марина Стама, закончилась. Ладно, вот тут вот вдруг нашел и опять туман нашел. Чувствуете, чувствуете? Как пахнет годнота. Давай я рамки буду мыть, только поставь меня в нее. Ну прикольно, но я говорю, это тут это даже не смешно, это просто как бы, показывается скин мармок э, скилл. <свы> Потому что вот, видно сколько там, большее число убийств это у Мармока, вот как-то так вот <свы> получается. Так.